Приветствую с вами снова Алексей Федорцов и в этом видео обозреваем результаты кейса небольшого, это, так сказать, предварительные результаты о нашей работы с косметологическим салоном который является салоном красоты одновременно в Москве Итак, за 15 дней работы проекта было получено 82 лида и из которых конвертнулось 24 записи это пока предварительные результаты работая с лидами еще ведется, тем не менее Сейчас я предлагаю по традиции перейти с этого вида на экран монитора, где мы посмотрим в рекламном кабинете результаты по льда, среднюю стоимость. Сразу скажу, что это от 350 до 800 рублей средняя стоимость льда по разным услугам. Там у нас есть и смаз-лифтинг, и подолок, и если вы знаете, что это такое. Вот. Также работа с ботоксом и прочими вещами, которые влияют на лицо. Итак, переходим в рекламный кабинет для того, чтобы посмотреть результативность таргетированной рекламы Инстаграм. переходим к кейсу по салону красоты и теракосметологии. И вот мы в этом рекламном кабинете находимся. Мы работаем с ноября месяца, поэтому давайте последние 30 дней сделаем. Всего 19 дней проекта прошло, мы уже получили вот такое количество заявок. Давайте у нас есть итоговая статистика, которая формируется автоматически при заполнении ежедневного отчета. И там должны быть данные по вчерашнему числу. Вчера у нас было второе число. Вот у нас второе, по первое. И посмотрим. Вот 20, по первое, по первое, у нас наша результативность. По первое число заполнено. Давайте посмотрим. То есть получается за 13 дней. Да? Вот у нас общая результативность где мы можем а, посмотреть, на да, общие данные, что сегодня работа у нас 19, а, средняя стоимость а, льда у нас а, 901 рубль. А, кстати говоря, у нас был перерыв в 3 дня, что немного прокосил нашу статистику, что увеличило стоимость льда. Вот, средняя а, записи было уже 26, ну, сейчас на самом деле больше, с учетом последних 2 дней, но да ладно. А, конверсия из льда в запись составляет 40%. процентов то, в принципе, уже на нормальном уровне. У нас запись с НДС у нас 3500 рублей. Каждый чек у нас именно по лидам с таргета 9616 рублей. Было 4 продажи, еще несколько записей есть. <coughs> Фиктируют преобращения с ä, таргета. Как много-то они поступают, это все фиктируется. Данные ä, о лидах, когда они шмекаются вот а, в таком виде, а, видите, вот здесь вот вся история отображена. Работы с а, лидами, соответственно, мы начали работать, сейчас мы долистаем, с какого момента пошли лиды, числа, да? с какого числа, с 11 ноября. Вот. А здесь мы а, выводим а, данные по квалифицированным лидам, то есть те, которые а, менеджер поговорил. И, а, о чем-то с ним уже договорились. Вот данные. Мы использовали и формы, и трафик на сайт. В основном оставили работать с трафиком на сайт, потому что... Сайт, кстати говоря, мы тоже делали, потому что тот сайт, который был, мы не рискнули на него вести трафик. По той причине, потому что было очевидно, что он мало конверсий будет давать. Поэтому мы переработали страницы. вагон на кильде был. Используя свои шаблоны, мы создали сайт, и вот начали получать заявки по 100 рублей в среднем, вот по направлению подолог. А по ботоксу начали получать заявки, всего там 21 заявка – это именно сайта, еще у нас были реформы. вот видите, да, 31 по реформе, да, в за среднем тоже 100 рублей. Еще были эксперименты разные, с разным направлением, вот это у нас, кстати, старой компании. данные в принципе да здесь у нас выводится окупаемость то есть сколько было заработано по прибыли прибыль с таргета, то есть за вычетом тех расходов которые ведутся именно на трафик без учета оплаты наших услуг это уже мы в плюсе 15 семь рублей а с учетом оплаты наших услуг еще остается заработать 29 тысяч. с учетом среднего чека который есть но это в принципе продажи необходимо сделать еще плюс к этому Ну, те записи которые были сделаны 26 позволяют работать такой даже если мы сейчас остановим весь трафик то результативность будет положительная То есть будет полная отплаваемость проекта за месяц уже начинаем выходить прибыль вот такая вот статистика по этому кейсу если у вас есть вопросы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 Продолжайте просмотр видео. Хорошего просмотра.